Всем привет! Вступил такой вопрос, как расположить объекты по кругу в программе bird Отвечаю. Для начала создадим объект. Пусть это будет обычная звезда. Создадим произвольного размера круг. И, допустим вокруг этого извините за тавтологию вокруг этого круга нам необходимо расположить вот эти звезды звезд должно быть к примеру 15 выделяем звезду выбираем функцию авторепит авто повтор указываем количество звезд 15 нажимаем предпросмотр видим что Диаметр круга не соответствует заданному. Плюс звезды располагаются так, как мы их видим. Просто происходит отображение. А нам нужно по базовой линии. В графе Sample Orientation ориентации меняем параллельно базовой линии. Предпросмотр. Они изменили свое положение. И теперь нам необходимо уменьшить диаметр круга. Это делается с помощью определения расстояния между объектами. Снижаем вначале на 4, смотрим, много снизили и начинаем прибавлять. Отлично. Прибавляем до момента, пока не увидим, что звезды расположились четко по кругу.